нас мис Кириду за Мегус. Ядерный рассвет назреет ваши экраны, а это значит, что мы продолжаем. О, как залагало-то, а? Так, о а чем мы, собственно, продолжаем? Налаживает связь, я так подозреваю. Блядь, какое лагалище. А. Ну ничего, товарищи, это временное явление ща. Пророгается. О. Нео. Ну я просто у был несколько часов, поэтому. <смех> Можно считать, что это почти нормально. Так, вот только где ты? Это... Злоебучее оружие я должен искать. Блять, да что ж так лагает-то? Оказывается, я так тоже могу да на нах жалко диван здесь не могу разодрать а я здесь могу оказаться пристроиться рядом Ну хоть я эти читать не начал на том спасибо Так ладно хорош разлеживаться нахуй. Видишь, задница пушистая о, лагать, кстати, перестала. Ну так, есть немножечко, но это, в принципе, излечимо и терпимо. Так, меняльщик, говоришь. Я то в химках видал. Дрянными членами торгует. О, а ты кто такой? Ну не умеешь, так и не умеешь. Я найду, куда их отторасить. Блин, ты чё ж так подлагивает-то, а? Слушай, в серверах было, видимо... Я тебе еще раз дверь обдеру. Скотина ненужная. Я тебе еще горшки свалю. Гандон, ты штопаный. Не пускает меня к себе, блин. Оп. Оп. Оп. Кто мне скажет, на кулят я наверх лезу, а? Блять, вот епс о, <Liberace> вот я сволочи. А. О, дверь открыл. Да ладно, блядь. Электронные рожи. -ра -ра -там. Шалость удалась, шалость удалась. Это сказать сосите жопу кожаные ублюдки, но ну, посмотрим, что кожаных тут не водится. Ну да понял, да, мужик? <свистит> Здорово. <свистит> Скотины не нужны. Так. Спиздить моющее, это само собой. Тут надо. Тут одну из трех. Спиздить, ободрать, обоссать. Ну, возможно, сожрать. Близь, как громко. Ну, естественно, я буду ронять все. <свёзд> так, но самое главное, я спер моющая. Не знаю, правда, на кой оно мне лят, но я спер. <свёзд> Ум, схотел, не вышло. <свёзд> так. Так, а есть тут что-нибудь вроде подсобки, служим на уходы и так далее? У -у -у -у. Хер на массу. Хе-хее! <смех> Придурок. Это я еще не сделал дубль. Так. Так, меняльщик все-таки в той стороне. Где-то я просохатил дядьку. Так, не знаю, правда, на кулят он ищет это. Так, минельщик, меняльщик бру ой блядь. ну валяй пошли рожу ты электронную Мониторные оружием. Ламп скакали. Оп. Так, ладно, пошел в жопу. Я бы подумал, где эта сраная комната. 16-часовые часы. Вы тут курили? А? Не. Ну, с другой стороны, придумать игру с котом в главной роли. Так, а ну-ка. Ага, где, я так понимаю, где-то за картиной висит ключ. Ну-к, а эту? Хоба, бинго. Так, а куда-то я не знаю, я ему. На... Так. Может, ты знаешь, говнюк? Херово дела. Ладно, будем дальше искать, как царь двушку. Так. Ега, там под за дрищет, а царь там двушку ищет. Так. Опа. Вот эту надо свалить. О, а вот и бомбер. Время покажет, ага. Значит, часы. Так, 2, 5, 1... 25, 12 вроде или 25, 11? Я хер пойму отсюда. 11. 25, 11 должен подходить, если я правильно все понял. О, сработало. О, смотри-ка, целая лаба, ёпанастоса, ёпаный ты экибастус. реагирует на интенсивный свет Ага, то есть с этих скотомудилищ надо высвечивать фонариум? Блять, а это прогресс. Так, вот эту коробку вроде как можно свалить. Световой пистолет. 20 зурков в секунду. Зурки это... Как так тебе объяснить? Вот эта вот тварь, которая сидит в колбе, мутирующая бактерия, которая жрет все. Блять, они еще и металл жрут. Они жрут все. Вообще были созданы для утилизации мусора. Но на деле... Говорит, хоть Амари рассекал, получилось так, что... Епс. Так, на полку я туда забраться не могу. Ну, что ты мне скажешь? Так, программист. Я там видел на указателях. Пошли, блядь, рожа мониторная. Сова, открывай, медведь ушел. Кто-нибудь в трущобах тебе точно поможет. Чучух, чучух, чучух, чучух. Так программисты вот, так значит мне вот на эту лестницу так вот это как где этот шизует обитает я вам таких в душе не грею господа иопс 2 литра масла в день опа Точно, я же кот, я пролезу через заборчик. Хуя умное животное, а? О, банка. Вторая, между прочим. Блять, шипы, шипы. Это называется хоть пролезешь. Так, а ты кто? Рози. Так, а. -а, -а. Ч ⁇ -то полезное. Так, вот только где этот придурок обитает, я так и не пойму. Ну, no, fucking animals. Я что-то понял, а что так медленно? Хебаный кибастус. Так, и что мне теперь тут делать? Ага, я так понимаю, надо попробовать запрыгнуть. он туда на Так, ну вот наверх мне тяжело запрыгнуть. Я же кот все-таки. Сука. Так. Так. Ой, еще ватамат. Опаньки. Рипхьюманс. She's screaming, «Kill the humans, their damage goes too deep!» «Kill the humans, kill 'em quick, cause I can't breathe!» Кстати, вообще офигенная песня, заставляет задуматься о проблемах экологии и всего остального. Что как бы мы сами срём там где живем как говорится сам понимаешь это большая большая проблема о точь кера а -а -а. значит так указатор так, или вот живут в том краю, а это что за шкура? Ба, оба. я завсегда. отсюда okay. так где-то здесь. так вот этот вроде так красный так вот этот вот красный указатель Да ты что, совсем охренел? <и> Опа, <свист> пошел в сраку. <свист> <свист> <свист> ну, может, ты обратишь на меня внимание, придурок? А. Так, надо перед ноты. А, да, ну спит. И Это нахер все... Если... О, бухлишка. Так, так. Жалко, что здесь нечего съесть или обоссать. да <свист> <свист> <свист> да это второе пианино за всю игру, но ну, мне уже... <свист> Тень дружить, как сумасшедшего. Бай, ты лбэп. Здорово! Так. Вопрос только в том, где я -то тебе должен одеяло высрать, бедолага. Взял дверь и задрал. Вот же, сычка. Тед. Извини, чувак, но он у тебя один хер без мазы. Так. Опа. Растений. растений, моркович. Ну и кавер, естественно, подрать. Куда же без этого? Так вот, где должен спиздить одеяло? Вот в чем таск. Хм, а что если откопать меняльщика? Ой, лоб, схватил, не вышло. Электрический кабель. Ага, так уже понятнее. Теперь надо понять, где выстроить этот ваш электрический кабель. О, здорово. Так, а вот теперь понять бы, где меняльчик находится. Так куда значится тут замок так это бар а ка на второй этаж заберусь вдруг таки да так снять воспоминания для робота <смех> драть мебель Как это мило Почему и не кот Жрать, срать, драть кошек и драть мебель Прикольно Жалко, бутылки не бьются О, еще нота. Здорово. Так. Оп, оп. Все загнать так ох нихера я, пульнул удар тыц блять не получилось так так Давай, давай, падай подло сканах примерно поняли как я первый раз в баре в американку играл Это американка верно ну, судя по открытым лузам, американка. Опа. Вандерн бедный Стофель. Я его кучу раз помянул уже за... Оп. И этот уронили. Так. Бум. Все. Наконец-то. <с -2> я это сделал. Так, Серый, давайте думать, где этот сраный меняльчик обитает. У него наверняка есть то, что я ищу. А именно лепестричный кабель. Так. Так, а это, наверное, туда. Так где это говнорыло обитает, я понять никак не могу. Так это мячик, который я когда-то сюда скинул. О, наверное, он и есть. Так, а сколько у меня банок? Раз банка, два банка. Так, дай-ка я отнесу ноту музыканту по приколу. Так, надо где-то еще найти автомат с, энер... с этими, с энергетиками. Так, этот уже отключился, и этот, собственно, тоже. О, oh, прыгает! это миленько, знаешь ли. Наверное, на этой ноте мы и прервемся. Как говорится, спасибо всем, кто присутствовал. С меня, как обычно, качественный контент. С вас, как обычно, Лоис, Пиписька и Одес, братва. Увидимся в следующей серии.